Ту-ту-ту. Всем привет, всем привет, я с вами же Олежка. Со мной сегодня Лука, теди Даня. Кто-то воробушек, Лайнер, потом. кто а там Бора. ворона. И воробей, мой там... личный раб. И мой личный раб, которым мы сейчас. Там воробей, снегирь. Кто там ещ воробей снегирь? Да, Ласточка. Ну, я за бар... Я за барский забор. Это Мы будем играть «Выживать» на новой версии. Не, на новейшей версии скоро будет, Дерево, Повторите. дерево, пупсики, дерево рубите. А Мы не пупсики, я забор борт, С а то я меня теперь Тедди-навигатор, то есть Тедди, окей, Тедди. Ну, хочу Google Тедди. Я, короче, окей, Тедди, еще вот это, я буду строительным вот так вот. Нет, Тедди, ты Яндекс Тедди. Он Тедди. Надо будет говорить, вместо говорить Яндекс. Лиса, надо будет говорить, Яндекс стоим. Пупсики, да. дерево, давайте быстрее. Так. Да <смех> не пупсики, я забор татарский. Кто из пупсиков я. будет лезть в подвал? О, в я? <смех> <смех> <смех> я. я. Я. Я А, а это олег плохой. Я... олег плохой, Олег плохой татарский забор. Что Мы. Хороший я лука. То отправимся в шахты. Остальные Ой. рубите дерево. Окей, okay, я uh -huh. сейчас сделаю на забор таджикский. Я забор таджикский. Упсики и забор таджикский, понятно. Я, а я упала. А то что это не одно болото, там еще два, есть еще второе болото. Хочешь купить упсик? Я не нравится болото. Во-первых, есть мангровое болото. Я. Болото из манго? Я бы хотел покупаться в болоте из манго. Это было бы предположение. Так, ладно. Так. где белые лягушки находятся. Тут они серые лягушки обычные, а там белые лягушки. Да я мое, я не могу найти шахты никакие пупки. Почему шахты не могу найти? Я лягушку нашел. Прикольно. Ну серая. Три лягушки нашел. Нет, я нашел желтых. Четыре лягушки нашел. Да не желтый, а я вроде не взял. дальтоник. Даня, я заболел данизмом. О, дерево, как, как, это... как... Окей, это иди, как называется дерево, которое с цветочками. Я где-то... Не знаю, куда ты ушел. Вот ты. не это задание. Я нашел а деревья. деревья. Я нашел деревья, не с цветочками это заливое дерево под какой-то пещера кто там забив что за кто-то придет я забил. сейчас сервера кикну. ты дерется а что у них там за забив вижу тебя... давай они дайди пупсик сюда беги. они кричат они кричат что у вас случилось дайди, остав... Лука, оставайся там следи за ними и чтобы они это не филонируют что это это залили, дерево, дерево, там пещная пещера. Он там еще игрушки. Тедди, ну какие они серые, Подожди. они же оранжевые. Не серые, они вот эти коричневые. Да какие коричневые? Вот, Тедди, вот коричневые, вот коричневые, вот это вот коричневые. Вот Тедди это коричневые. Вот это тоже коричневые. Это розовый, ну ты иди, оказывается, дельтоник у нас. Это да, дальтоник я... Эдди пошел в пышную я пещеру. Там, если там, там пышная пещера, если там пышная пещера, значит, мы идем Ой. Я упал. Я вообще-то дальтоник? Что, я, раб? Рабыдня. Раб. Хорошо, я так решу быть Я прозволю. его размучу. Ну, все. Разму... там, обречите, что я, по-моему, ее размучу. Я ее нашел. клаву где кориандроний? Это... Я, я сделаю? Просто... знаю, что сделать, я, потому я... что это сильнее бьет, да, Лука? Там какие-то мобы есть, люди помимо океан. Ну, да, океан. Океа. Пещеры к водятся. А громобы? Громобы тоже, если там недостатка света. Океан нашел. Ой. Есть. Это погибает пещера. Есть, -то, есть -то, агромобы. А в одиночной пещере нет агромобы. Подожди, надо вот сюда надо подняться и тут прокопаться дальше. я застрял? Куда? Да, я типа не я, был... я не урон шум. получал, я этот. А, у не нас не следующий бьем Тайгадр. Иди куда-нибудь забрел. Не, копаемся. Да, копаемся. вниз. иди иди пупси копается. Я все я не отойду от этого. Походу. От одного блока, и поэтому я считаю, что земля здесь очень сильно дорогая. Ну тут с этой земли можно корни сделать. Да, короче, мне да. Опять... Привет, пупси. Я думаю, откуда тебе вода? О! Что? На... Дай. Иди, дай я в бока напаюсь. Я мы думаю, в разы, да. мы сдадим какую то куда-то вниз. Дайте бок отстроиться. Надеемся, там И хотя бы железо. она На... нападете далеко? У железа. Неплохо, мы железные, что ли. Мы мощный, молодцы. Челезо, вы а дерево что, там я... любите. Это большое. Нет, погоди, это... давайте это... мы сейчас это... Это большая железо, большая. Жал ну, кто-нибудь приверьте, я там, этот, yeah. номер в кипинвентаре прописал. Уберите кто-то, и приверьте. Я забыл. Нет, нет. Молодец, Гарри, я на грибочки. Вниз. А, а, вниз. Пошли и зарежем. Не. Я ко мне. О Майнкрафте все знаю. С кафе, ну, голову все это вмещается. Я начал понимать в Майнкрафте при обновлении 1.7. О, зорит. Мы вместо пещеры находим руды. Угу. ты уверена, прикинь, если я а, тут, тут нет? Сахара... Ну, если корм не нужно, то да, пещера. Я забуду заблуд... О, уже, уже рядом, видишь, тут вот это появляется. Вот Ой! Что? Это В пещере. Ой, ой как красиво! О, мамочки, ой, я Никогда говорю, не было, я, был, говорю, я не думаешь? был в пекшечных пещерах никогда. Люботай, вот... знаешь, как будто на дне океана? Боже, я не, ну, я я не себе, играю. Я тебе хотя бы топор тебе себе скифтить Так, я здесь ягодки, надо пособирать себе ягодку. Либо, либо топор скрафтить, либо кирпики себе крафтить, я буду себе крафтить. Я хочу себе буду аксать. Я слышу, аксала отряд. ладно, тогда у меня будет худи. Пойду. Иди, друзья, Я, я... березовые рощи нашел. А вы Порец. просто идете в разные стороны? Да я просто да. куда-то иду. Я с Олегом в пещере. Ой, так много тут палок. Я пойду вниз, да. спущусь, стези. не не не не не, я... не не не не не не не там нет, нет, нет, что нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Подожди, да Матур, тут столько прикольных бей. вот этих вот цветов, цветов блоков. Я когда играл, я а, а, а, здесь, здесь, один, 18, и не видел пышных пещерников. Я Тедди играл, вот один блок играл. Все, я уезжаю в Монакулы. я, я не пацанки. А, О, я, я. я уезжаю. Я в лесу. Я тут просто ломаю все, что вижу где-нибудь в красивых блоке. вот эту глубину этого, вот этого о, о, можно сделать а кабинет. За я, я, я Я уплываю так, в Монако. Мне некогда мы с Мы мы с Олегом и так уже в Монако. Алмазы. Я сейчас до я сейчас всегда буду, я сейчас всегда буду. я нашел. Пахнет как какое. Возле лавы розовый.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 а не алмазы, это... короче ты нашел умазать, короче если там будет два алмаза, один у меня, один у тебя. ну вниз и посмотри. как да, алмаза. я застрял, ой, ой, я выбрался, нет. Ну, кстати, да, разумно я... будет объединять наши ресурсы. и сделать, надо найти, найти три алмаза, надо найти три алмаза, а что могу. делать, когда у тебя просто лоскут ява? Четыре алмаза. Что делать, когда у тебя лодка просто уехала в блоки? Ладно, <связывается> я... Главное, не падай в депрессию. <связывается> <связывается> меня просто залагал. Нет, у меня сейчас все нормально. Ты не у меня. Беди, а, это... <связывается> я до тебя так долго бежал. Фух, я устала. Ладно, где <связывается> я? Я куда-то шел шел и упал. Ого, тут вот, угля. <связывается> Я... Наши, ну да, да, да, У меня 4 problems. алмаза. У меня 4 алмаза. 4 алмаза. Я собираю 2 алмазы. Киркулу сделаем. Потом надо искать тут алмазики. Надо два алмаза. Надо ещё 1 алмаз. Ягодки. Тёсик. Я обязана алмаз? Алмаз. А я нашёл цветок. алмаз? А цветки выпадают? Какие? Наверху которые? Да. Выпадают. Да, я уже пользуюсь. Так я обязан найти, а -а -а. где скелеты? Скелеты, дуры. Ну я тут волка нашел. Волк, ты куда? Ой, ты мой волк, одиночка Волка, а -а -а. нифига. Другой где? Ну, не я, я тут копаю эти ягодки, ломаю. Там. А, вот я тебя вижу. Я вижу что, волк, копчик, ты будешь? Дорогой, да? так, Зо, куда ты не иди ага. вон. Дорогой, от души сердца дальлю тебе кирку алмазную. Спасибо Так осталось копать железо, копать все, чтобы у нас. Было уже, я, я, уже наш... я нашел уже 6 амазов. А я нас сможешь потом телепортировать? Может быть. Да, посмотрим, мы где-то будем да. на, на спальню делать дом. Так что, если что, сдохните, кембру. А я уже... Ладно, а что будет случиться в следующей серии, как мы выберем серию, как мы что-то а, будет в следующей серии. Всем удачи, всем пока-пока.